Добрый вечер, коллеги! Наверное, у вас уже ночь, и вы уже празднуете пробуждение Матери и наш прекрасный замечательный долгожданный праздник Бельтайна. Это действительно долгожданный праздник, мы его ждали очень особо в этом году, потому что этот Бельтайн такого еще у нас не было. И, наверное, не будет, потому что этот праздник... Со всеми знаками, которые он нам преподал, говорит о том, что наше время наконец-то наступило. Из этого момента, с пробуждения Земли, начинается новая эпоха нашей жизни той, о которой мы так долго говорили, которую так долго строили, которую так долго просчитывали и программировали. И вот она началась. Сегодня просыпается Земля, сегодня просыпается мать, и можно быть уверенным, что с ее пробуждением. Теперь все будет хорошо и правильно. Все беды и тревоги, которые были последние несколько месяцев, они уйдут. Потому что когда просыпается мать, все происходит правильно. В этом году нам никто не мешал. И ее пробуждение будет радостное. Ее пробуждение будет ненавязчивым. Те костры, которые вы сегодня будете сжечь и уже наверняка это делаете, все они в честь Матери. Они показывают, как мы ее ждали и как мы ее берегли, как могли, берегли весь этот период ее сна от Самайна до Бельтайна. Костры, которые горят в этот день, и в эту ночь. Непростые костры. Мы знаем, что костры Бельтайна. Зажигают во всех мирах. И каждый огонь, каждый костер, разожженный в честь бельтайна, это не просто свет, не просто дар матери, это портал. Мы соединяемся со всеми другими мирами, и через эти огни, огни бельтайна мы сонастраиваемся друг с другом. Мы вступаем в определенный резонанс, как бы уравновешивая друг друга, как бы пере передавая друг другу информацию о происходящем в наших мирах. Поэтому каждый костер этой ночи ⁇ это портал. Помните об этом, когда будете разжигать костры и работать с кострами. Наш праздник, вы знаете это отлично, наш праздник совсем не массовый. Нам не нужно собираться большими коллективами, чтобы зажечь костер. Нам достаточно это сделать, даже если мы будем в одиночестве. Наши праздники не связаны с массовыми жертвоприношениями, как это принято у уходящих в эпоху прошлого авраамическими религиями, что, собственно говоря, и начинается именно в этом году. Мы с вами можем это делать как в одиночестве, так и в совершенно малой компании. И качество огнебель Бельтайна от этого ну, совершенно не уменьшается. Поэтому где бы вы сейчас ни были, какой бы костер ни вы сжигали, костер в лесу, костер у реки или эта свеча в доме, если вы делаете это с пониманием того, что вы открываете портал, не имеет никакого значения, сколько людей присутствует рядом. Может быть, же совершенно никого, его ценность от этого не умаляется. Бельтайн – это наш праздник, это наш один из великих. Шабышей, как говоривали раньше наши предшественницы, когда, невзирая ни на что, ни на какой страх, ни на какие опасения быть отторгнутыми от общества и осужденными им, каждая женщина, которая чувствовала в себе зов матери, выжигала костер, шла в лес, уходила от всех в одиночку ли или с коллективом. Но это был. Это была ночь, когда мы слышали дыхание матери, чувствовали ее движение, дыхание такое же древнее, как сама жизнь. И ее движение, такое же древнее, как сама жизнь. Это сила ее любви ко всем нам. И я думаю, что в эту ночь мы отдадим ей чуть-чуть своей любви. У кого сколько есть, чтобы она ждала, чтобы она знала, что мы ждали ее и что мы очень рады, что она проснулась, потому что теперь все будет правильно. Все будет правильно для нее, для нас и наши боги возвращаются. Я поздравляю вас, коллеги, с этим замечательным праздником, с этой чудесной ночью. И она вся наша. Отныне, теперь и как жизнь, которая теперь принадлежит только нам. Поздравляю вас Желаю вам ярких костров и живого дыхания матери с Бельтайном.